А вот куда надо направить мысли? Туда, где вы можете структурировать личную волю. А что вы будете структурировать? Вы будете удерживать внимание, то концентрировать внимание на нейтральных параметрах ситуации. Возвращаемся к теме свидания. Допустим, мужчина хочет женщины. Он просто хочет. Нет, это полное право. И он решил, где и когда это будет. И, например, это его загородный дом. На чем должен сконцентрировать внимание мужчина? Не на фантазиях, безусловно, о том, как он ее раздел, как она сразу отдастся, как вот каким герой. Боже, только не это, вы облакушитесь сами, испортите вечер ей. Вот все пойдет не так. Убираем оттуда. Там безличное принятие хаоса, называется, как пойдет. Привезу, дальше как пойдет. Разберю. Вы сосредотачиваете внимание на нейтральных параметрах ситуации. На чем? Вы хотите, чтобы эта женщина вам отдалась. Элементарное желание. Надо, наверное, создать атмосферу. Если вы не слепой и видите, какая женщина перед вами, например, романтичного склада, то, конечно же, приведя ее в свой дом, хорошо бы сосредоточиться на простом нейтральном параметре. Например, зажечь свечи. Свеча от вас никуда не денется, спички никуда не денутся. Вот женщина, она хаос, она может бродить по дому, она может сидеть по окна, не трогайте вы ее. Нарежьте медитативно какой-нибудь сыр, шоколад, мягко и томно разламывая, пока этот хаос обживает место, куда вы ее повезли. Не трогайте ее ни своей фантазии, ни своим вниманием, ни типа, ну как тебя тут усадить и уложить, подождите. Она сама обживет пространство, она расслабится, пока вы ее не трогаете, а вы как раз тем самым создаете атмосферу. И создаете это спокойно, потому что у вас нет личного вмешательства в хаос реальности. Вы не зациклены, что как только мы войдем, как в том фильме, мы сразу начнем сбрасывать друг с друга одежду. Подождите, современные женщины и современные фильмы – это две разных реальности. У той, которая в фильме, у нее нет массы всего того, в том числе и комплексов, которые есть у этой обычной женщины. А у нее, кроме комплексов, еще и внедренные в нее прокладки на каждый день. Их надо снять, и вы должны это понимать, как взрослый мужчина, который смотрит телевизор каждый день. И вы нужно понимать, что женщины уже поверили, что у них там всегда все плохо. И поэтому вот это красивое, и вот все разбросанное, простите. Тогда должно вот это же все лететь. Я понимаю, они с крылышками, они с Поверьте мне, пока вы зажигаете свечи, женщина все видит, она все понимает, все знает. Она найдет да. себе дверь в ванную, она так сказать все, все сделает как в фильмах. А Особенно если зима на дворе, сейчас зима на дворе, ну вот в чем ей с вами встречаться, вот в чем мерзнуть, вы же понимаете, что в ее маленькой сумочке есть. Все необходимое, красивое белье и так далее и тому подобное. Она знает, что приехав к вам, она спокойно зайдет вам, снимет все с ночевками, надеется, что она и выйдет и сделает аппетит. Так сказать, займитесь нейтральными параметрами ситуации. Да, Зажигайте случай. Не переборщите. Ну, камины и прочее. Хорошо, а что же еще делать? Если вам очень хочется делать, и всегда хочется что-нибудь делать. Значит, четвертый пункт, который относится к безличному принятию. Вы используете свою внимательность для того, чтобы заметить случайности. Просто представьте себе эту ситуацию, в которой мы уже живем. Загородный дом, зажигаются свечи, и дама не расслабленно ходит. Она даже с вами не расслабленно ехала. Пару раз упала сумочка. Все время вскальзывает из ее рук. Когда она приехала к вам домой, она искала в сумочке телефон и что-то там набирала, кому-то звонила. Выходила из вашего дома, чтобы еще раз перезвонить. И если вы не понимаете, если вы не умеете использовать свою внимательность для замечания вот этих случайностей, вы тоже попадаете в просад. Мужчина, зажигая свечи, начинает думать, я что, ей не нравлюсь? Ну, при чем здесь вы? Это как раз и есть начало попадания. Если здесь мы можем попасть в разочарование, то здесь мы попадаем в большую иллюзию. Потому что здесь очень важно выйти из себя и побыть вокруг себя. То есть увидеть у современных людей настолько все проблематично самооценкой, что любое действие внешнее они воспринимают на себя, как такой большой крест на самом себе. Все, я ей не нравлюсь. И вот уже рука дрожит, свечка не сжигается, камин не раскладывается, все нарезается криво, режет палец. Хотя на самом деле единственное, что нужно, это выйти из себя. И, занимаясь нейтральными параметрами ситуации, подбивая подушечки, пошел в спальню, так еще застелил этим тигровым, у тебя специально припасено для этих случаев. Ну а что, на цветочков что ли? Это мама цветочки подарила. Вот когда мама приезжает, тогда это срывается, да? А тут все тигровая, расстелил, и понимаешь, что она там... Да, нет, нет, я не могу. По своему телефону. Вот это и есть, это случайность, это то, что не запланировано. И если вы замечаете такие нюансы, вы будете всегда на коне. Потому что в этом случае у вас есть возможность включиться правильно в пятый пункт.